Мы играем в самую прекрасную игру населения. А все остальные мечтают нам оселения. Ведь это мы прокачиваем себя так, что увлекается тысячи людей. Это мы придумали флешмапы, которые за 5 минут взорвали социальные сети. Ну как тут с космонавтами? Ведь это мы первые стали в карманах. Мы придумали первыми одевать защитные каски И мы придумали первыми снимать их Чтобы родственники не отдали нас в дурку.